Сэнс! Я только что выпил весь чемодан Кока-Колы. Я начинаю чувствовать очень странный эффект. не А я выпил чемодан полный пепси.